Вторая карта, дорогие друзья, карта Инферно. Напомню вам, проклятый стак выиграли на карте Мираж. Это, собственно, первая карта данного противостояния. Со счетом 16-10 теперь надежда... У коллектива суета только лишь на карту Инферно, только за счет карты Инферно может появиться интрига в этом матче, но может и не появиться. Вот такая вот история. Uh, в общем, если 2-0, так 2-0, а если 1-1, так еще и третью посмотрим, но, конечно, опять же, далеко не факт. В атаке начинают ребята из коллектива проклятый стак, и проклятый стак, как вы видите, ну, очень четко. Пытаются зайти на ковры Правда, конечно, в ребрах не настолько все четко Но нет Благодаря стараниям Бумуча все становится более-менее гладко Однако архитектор, ну какие же тайминги ловит архитектор Как вовремя он оказывается, я имею в виду, э, в ребрах И дает размены, ситуация 2 в 2 И теперь еще и выбита бомба А вот вы попробуйте за ней сходить и попробуйте ее подобрать Естественно, архитектор все это дело услышит И моментально это будет информация для, боже мой, пятый игрок появился Который... кошмар просто Архитектор забирает White Knight, а, Kings, подбирает бомбу и отправляется в сайт ставить ее Здесь, естественно, игроки обороны должны его сейчас запретовать Какая хаешка! Бух ты Вот это просто улетнейшая, прям изумительно под ноги прилетевшая хаешка Суета выигрывает пистолетный раунд, счет 1-0 Составы... У коллектива проклятый стак состав не изменился Это Бумыч, Уайт Найт, Лавелинья, Хинкси и 1337. Ну, а у коллектива Суета, собственно, все те же Курама, Икс этот Архитектор и Дечура Ну и появившийся пятый игрок Это, ну, я вот не знаю, как правильно читать Это у нас на латыни, если я не ошибаюсь, написано Ну, в общем, короче, Висика ка писцы, как-то так Ну, в общем... Что-нибудь придумаем и как-нибудь его называть будем. Вот, кстати говоря, он сейчас сделал минус по 1-3-3-7, а следом Дечура подхватывает. Да ладно, что, то есть серьезно, типа, да? То есть эта штука разве простреливает? <laughs> ну, это, конечно, очень интересно. Ну, просто если она простреливает, то я, значит, в этом мире что-то не знал. Uh, так, ой, спасибо, но за какие заслуги Юра, ты постоянно приходишь на трансляции Ты надежный человек с головой, понимающий Поэтому я считаю, что ты, ну, достоин быть модератором на канале как бы. В любом случае, ты достаточно адекватен для того, чтобы распознать в толпе неадеквата И моментально наказать его за неадекватное поведение Ну и, что самое главное, ты довольно часто приходишь на трансляции 2-0, дорогие друзья The bomb has been defused Так Саня, а Света не ругается За курение дома? Нет, не ругается Ну, как она уже написала Нет, не ругается Ну, вообще, обычно в теплое время года Я курю, естественно, на балконе Но когда Так скажем Холодает, зима, осень Приходится курить Ну, редко Но кухня так скажем. Ну и все-таки почаще где-то в районе туалета, да, забуриться туда, посидеть там и курить. Даблкил от игроков обороны, неудачное начало у проклятого стака в атакующем раунде с девайсами И сразу White Knight получает по голове, остается 3 хп, ну и если здесь будут давить точку Б B... А я, кстати говоря, другого не вижу, неужели будет какая-то оттяжка Кстати, у дечуры максимально интересный девайс, уж, что неужели он не верит в то, что его соперники могут оказать какую-то борьбу в общем, прилетает дым на кафель, и игроки атаки уходят с банана, как бы это, в общем-то, забавно не было Карма, приветствую Ну, а забавно, потому что выбросить гранаты на точку Б и, естественно, выйти на точку А Ну, это достаточно распространенная ошибка Почему это ошибка? Потому что на точку А вы будете выходить уже как бы без uh, гранат, да? Ну, а без раскида я не сторонник каких-либо выходов Ну, хотя бы ребята достаточно быстро подсаживаются в окно Это радует Все чаще я вижу, как коллективы подсаживаются в окно Ну, как-то прям очень посредственно Лавелинья, минус дочура И выход, естественно, уже начинается Попадание, я так и не понял Нет, не произошло попадание Минус от лавелинья На лопатках у нас оказывается Курама э, И снайпер команды Суета Чуть-чуть не попадает, ну чуть-чуть постоянно не попадает, однако все-таки нет Однако все-таки нет, 3 кп остается у Уайт Найта и Архитектор Просто на ноге выбегает на 20 и уничтожает своего соперника, которого не успел добить один из игроков обороны, находящийся в ребрах в начале раунда 3-0 Мальта приветствую, делишки замечательные И настрой, собственно говоря, тоже максимально позитивный Кстати, еще было сообщение от монет Сианда У нас одна штучка на 500 затяжек стоит 500 рублей Ну, я вот не знаю, за сколько там денег Светлана заплатила за вот эту вот штуку Но она такая, типа, я не помню, сколько затяжек В общем, эту информацию может дать только моя супруга Эксхаус, минус лавелини. А вот здесь Дочура промахивается это очень плохо потому что у снайпера остается 21 хп и приходится убегать собственно позиция максимально закрытая конечно но одна хаешка собственно говоря в этот угол и до свидания как говорится товарищ Дечура. вообще кстати и интересный очень никнейм дачура чтобы он мог значить вот, вот в чем вопросы почему именно семерка обозначает букву чем это тоже очень интересно Бумыч минус эксхаустет. И вот он, выход на точку Б, который естественно, коллектив Суета все-таки прозевали, потому что в это время их отвлекали на точке А. Ну и как вы видите, White Knight Даблкил со снайперской винтовки, архитектор с ФАМАСом 1 в 3. Ну и опять же, ситуация приблизительно не берущаяся. Да Еще один минус от, от, от White Knight а, И я думаю, White Knight а должен Благодарить Дочуру за Такой подарок, как снайперская винтовка 3-1 Это онлайн-турнир получается? Да, все верно, это онлайн-турнир <смех> копия Бумыча сжирает соперников. Ну, я не знаю, насколько, конечно, по комплекции это копия Бумыча, но, во всяком случае, здешний Бумыч тоже пытается съедать своих соперников. Видимо, по комплекции, <с -смех> плюс-минус такой же. Лавелинья минус Весика Писцис. Странный никнейм, черт возьми. Саша, а кальян любишь? Я люблю курить. Все, <с -смех> Так скажем, все. Все, что горит. Хинксе, а, минус, минус по Дечуре, а следом минус по архитектуру. Кор короче, как-то, кар, -кар, кар короче, плохо все очень У коллектива Суета, точка А упала И я так, в общем-то, на не думаю, что ее как-то смогут сейчас, ребята, из Суеты поднять Ну, здесь Дымы Дымы спасают, но, но не так уж и сильно, как хотелось бытовой игрокам обороны Не спасают от слова вообще Первонаперво, конечно, визуального контакта не произошло да мы мешали Но далее бумоч не растерялся Прям все? Наши люди везде Ну, не, не, не прям все, да, но Ну, разве что только то, что можно курить, да Ну, то есть, в, в, в общепринятом понимании Ну, то, что нельзя курить, тоже, собственно, можно но, э, э, как бы редкий случай Ну, не пропагандирую и не поддерживаю, если что А White Knight, даблкил минус Курама и Весика. Далее X-House с Архитектором и Дочурой Ну, я не знаю даже, смогут ли выбить точку Б. Я так думаю, не смогут, учитывая, что у них даже девайс, в общем-то, один на троих Чисто передавать его из рук в руки, навряд ли сработает Архит... Архитектор, ничего себе, ну, калаш хотя бы можно мне Хоть что-то положительное в этой ситуации есть а, Правда, дадут ли засейвить, вот в чем вопрос Игроки атаки уже выбегают за своим соперником До взрыва бомбы еще полным-полно времени И сейчас прям вот я чую, что архитектора найдут Он пытается максимально занять непредсказуемую позицию Вырубает 1-3-3-7, пытается жить и все-таки на последней секунде, черт возьми, White Knight вырубает архитектора, и автомат Калашникова не удается э, засейвить. 3-3, дорогие друзья. Временный ничейка, проклятость, стак пытаются топтать по пяткам своим соперникам. Кстати, хочу заметить, что э, данный матч проходит реально прям достаточно медленно. 6 раундов всего сыграно, а общем-то, игрового времени уже 10 минут. То есть, собственно, 10 минут на 6 раундов, это прям сильно. Правда, кальян не люблю, поэтому свой отдал хорошей любительнице данного прибора. Ну вот у нас был как-то со Светой кальян, но она как-то раз взяла, хотела его помыть и сделала это немножечко неуклюже. В результате чего он разбился, и кальяна у нас больше не было после этого. А Лавелинья. Ну, зачем прыгать в маки? Почему бы не подождать, когда смоки развеется, уже потом прочекать ситуацию, так скажем, да? И только после этого на такие опрометчивые поступки идти. Снова попытка засейвиться от архитектора. Архитектор у нас не сдается, каждый раунд пытается все-таки э, засейвить девайс хоть какой-то. Ну, 4-3. Как бы сейвиться, как я всегда говорю, можно... Ой-ой-ой. 1-3-3-7. А найдет ли? Нет, судя по всему, не найдут. Хотя позиция у архитектора такая, в общем-то, ну, вполне себе съедобная. Могут его найти, как мне кажется. Хм. Произошел визуальный контакт, но выстрелить, разумеется, никто не успел. Здорово, Александр, брат, как дела? Желаю тебе хорошего настроения Ну, Рустам, я уже здоровался с тобой, когда ты первый раз еще написал Ну, видимо, ты, наверное, отходил Ну, еще раз привет тебе и э, хорошего настроения Дела у меня в полном порядке Надеюсь, у тебя тоже Итак, штурм точки Б от э, ребят из проклятого стака Ну и тут тот самый засейвившийся архитектор Сейчас будем проверять Не зря ли он сейвил этот самый автомат Калашникова Пытался он это делать, напоминаю, два раунда кряду. ряду White Knight, дабл килл В рукаве уже у нас здесь загуляли игроки атаки Ну и естественно точку Б опять же придется отбивать А вот э, отбивать точку это будет очень сложно и Архитектор в результате засейвленным Калашом так никого и не убил, к сожалению Курама с Дечурой вдвоем У Курама есть девайсы, его точно можно уже уходить сейвить Курама, кстати, этим и занимается Ну а Дечура... Да, что Дечура, Дечуру убивают 5-3 Проклятость так начинают набирать обороты Вот так вот Uh, так, отойду минуток на 5. что тут участковый прется, ничего себе Ну ты давай там с ним пожёстче У нас Wi-Fi выключили? Бывает <laughs> Рустам, не знаю, за хороший день дали модерку Ну, просто потому что Рустам, как я уже говорил Модерку можно получить, например, через э, донат Или через спонсорскую поддержку Оформив спонсорскую подписку Uh, либо же исключительно на мое усмотрение То есть выпросить Модруку просто так как бы не получится И напротив, чем чаще у меня будут просить Модруку, тем меньше шансов, что человек ее получит Минус бумыч, энтрифраг за коллективом Суета. И давно бы пора уже, на самом деле, начинать раунды с энтрифрагов. Ведь не стоит забывать, что оборона за коллективом Суета. И обороняться здесь, естественно, куда более приятно. Висика, с минус Лавелинья. И выход на точку Б, который почему-то Экс Блин, Экс так здорово стрелял на мираже, а сейчас в упор пропустил White проиграв ему в дуэли, так скажем. Да чура, минус Хингсти... Ничего себе! Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Жутко, как круто навелся. Но все-таки минус от Курамы Завершает этот раунд и подводит под ним Такую достаточно жирную, так скажем, черту 5-4 По-прежнему в пользу проклятого стака Но суета подают признаки жизни И это радует Борьба приблизительно такая же, как и на Мираже Там тоже шли вот прям Ноздря в ноздрю, что называется Но вопрос, смогут ли и дальше Точно так же отыгрывать парни из... Ничего себе, Хингсти Укладывает Кураму Аккуратно Хотя нет, я бы даже сказал наоборот Небрежно укладывает Кураму Поджим со спины Ай-яй-яй, Причем же была информация о том, что игрок обороны пошел жать мидл Но в результате все-таки он успевает забрать еще одного соперника И с перевесом на одного игрока Проклятый стак занимают точку Б Ну, здрасте Здрасте, сейчас бы в такую позицию, где тебя видно с рукава, приходить с гранатой в руках Эксхаустед, 61 хп, и тут типа как бы все, как мне кажется Кто-то, приветствую, хорошего стрима, суеты, удачи, спасибо большое, приветствую тебя тоже, и тебе приятного просмотра Ну, такая, опять же, непонятно, непонятно, что сейчас хочет сделать игрок обороны. Видимо, выбить девайс и засейвить калаш. Ну, два попадания, достаточно неплохих. А вот успеет ли теперь покинуть? Ну, да, по идее успевает. Успевает, конечно же. А вот игрок атаки, кстати, засейвится не успевает. 5-5. Ой, простите, 6-4, конечно же. Господи, бомба же взорвалась. А, привет, какая карта тебе нравится? Нюк или трейн? А, если выбирать из этих двух, то все-таки трейн. У меня просто нет карта-кошелек. Ну, это плохо. Это плохо. В современности и то, и то должно быть. Курама. А минус со снайперской винтовки. И Лавелинья расстается с жизнью. Начало, опять-таки, благоприятное для коллектива суета, но, зная, что это опять же суета, они мне напоминают молодых ребят из коллектива хайрат э, Киллер. Э, то есть, именно, когда они только-только еще. Набирали обороты, где они умудрялись проигрывать то, что вообще, по-моему, было нельзя проиграть. Но вот суета приблизительно так же играют. Илья Фуга. Спасибо большое за подписочку на Твиче. Ну что, запрыгивают на точку Б проклятый стак. И запрыгивают, на сказать, достаточно успешно. Ну, не сказать, что это было бы сложно При учете, собственно говоря, того, что девайсов как таковых у коллектива Суета Которые обороняли точку Б, в частности, не было Курама, да, есть со снайперской винтовкой Скаустов Кскаустов э, был с Калашом, но потерял его Ну, тут, конечно, уже на лоу ХП никаких ретейков ясно дело не будет Хинкси попадает в Кураму и Висика Пистас, как вы видите, также убегает сейвиться э, Счет становится 7-4 На работе, плохо, хочу стрим смотреть, заставляет пиво выставлять на витрину. Ну, ты по-быстренькому его, как говорится, выставляй и и возвращайся. Мы тебя ждем. Саша, я настолько стар, что деньги только наликом таскаю. Блин, кстати, ну, у меня тоже, конечно, есть обычная наличка, но в процентном соотношении, наверное, 10 к 90. То есть, это, ну, преимущественно все деньги у меня все-таки как бы в электронной валюте. Кошельков 500 тысяч дома лежит, а толку, потому что в них практически никогда не бывает налика. Ну, Редин, приветствую. Ну, собственно, едем дальше. Пока коллектив проклятый стак закрепляются в своем перевесе, перевес, надо сказать, достаточно неплохой. 7 раундов в атаке на Инферно. В общем-то, не сильно я удивлен такому раскладу вещей, но это круто. То есть, не каждая команда может взять такое количество раундов. И за это отдельный респект. Проклятому стаку. Ну что с коллективом Суета происходит сегодня? Я прям не знаю. Отдали сильную сторону на Мираже. И сейчас еще и отдают оборону а, на Инферно. А, произошел небольшой размен. Курама! Курама, Курама. Минус 1 семь 7 КП остается у игрока обороны. Его тиммейты погибают. И сам Курама. Следом уезжает Как вы могли заметить, я начал говорить это предложение еще до того, как Курама погиб Ну, потому что это было слишком очевидно С такой позиции уж явно его живым быть никто не отпустил 8-4 Ну, победа в первой половине за атаку у проклятого стака По-моему, результат э, более чем достойный И более чем легкий для начала второй половины Да, конечно, еще... Будь здоров, сколько раундов играть Ну, 3, если быть точным И может стать, например, 8-7 И это уже вроде бы и не такой ощутимый перевес Но все-таки перевес С этим надо просто смириться с Минус бумач, Я напоминаю у коллектива суета В этом раунде Беда с девайсами И беда с девайсами здесь Здесь это не самая главная беда Одна из бед То, что потеряна точка А Ну, частично, конечно, потеряно Здесь есть в коврах э, Курама И Висика Писцес находился на песках И обоих игроков обороны так и не чекнул никто White Knight на миду пытается воевать Воюет в соло, воюет очень круто Делает триплкил, разворачивается, пытается забрать еще одного Но хрен там был Можешь просто Висика а, Хорошо, спасибо большое Спасибо, Олег, буду знать Висика Или Весика или висяка? На какую букву ударение? Ох, уж это латынь. Саня, тебя приглашали комментировать официально. Но про сцену по КСГоу. Как Таффа, Петрик. Да, приглашали. В далеком 2000... Блин. Я все время забываю. То ли 16-й, то ли 18-й. По-моему, в 18-м году. Но я героически, по-идиотски поступил и отказался. Ну, на тот момент просто у меня были немножко другие цели и планы, и из-за этого я отказался. Сейчас, как бы, если предложили бы, то я согласился, но уже не предлагают. Хинкси минус Дечура Энтри Фраг за коллективом э, проклятый стак, но размен, тем не менее, команда Суета все-таки смогли сделать, э, благодаря стараниям Экс Ну и если дальше Висика э, во, спасибо большое, буду знать. А, что ж, если продолжится выход на точку Б, то тут хрен его знает на самом деле, кто окажется в профите. Архитектор в поисках соперника выбегает из дыма, забирает лавелинью. Курама минус бумыч. То есть, как вы понимаете, бумыч умер на точке А. Да, то есть, у нас здесь была хитра-мудрая затея. Зайти в спину и не успевая включить вам экс да. Он добирает Уайт Knight. Там счет 8-6, и последний раунд первой половины. Сань, я ушел, завтра зайду уже на целый Если есть завтра Карма, конечно, есть Завтра смотрим Финал Evo Summer 2021 Best of 3 между Royal Flush и Ripe Wizards Вчера играл CS 1.6 Просто играл, ВК установил, сделал, кидал демку все равно получил бан. Я просто убил главного админа. Он забанил. Все равно, как я могу вернуть, кто знает. Ну как? Э, надо найти группу данного сервера и написать, туда, собственно, там тебе помогут. Дечура! Прием точки Б. Дабл килл С потерей Курамы. Но вот уже третий минус оформляет дечура. White Knight. Хорошая позиция. Вместе с 1337 вполне себе могут сейчас. Затащить этот раунд Как заканчиваются патроны? Не вовремя, а висиками Минус Вестнайт, и Архитектор добивает 1-3-3-7 8-7, в результате, дамы и господа Я все-таки напророчил, в общем-то Правильный счет этого матча Но... Но, простите, я предсказал, предсказал то, что произойдет. Все-таки 8-7, и перевес у команды проклятый стак, естественно, сохранился, но теперь он уже не смотрится таким крутым, как при 8-4. Ну, например, то есть 9-6 смотрелось бы, конечно, посолиднее, но а 10-5 еще круче. Было бы здорово, если согласился, тебя реально извиняюсь за мат. Круто слушать, я понял. Спасибо большое, я рад, что тебе нравится. А какая третья карта? Юра, а кто тебе сказал, что она есть? А может ее нету? А может и есть вообще, конечно. Эксхаус тут просто на ноге выбегает, дакается, убивает соперников, потом снова дакается, снова убивает соперников. И White Knight в соло, вот вам и пистолетка, как бы, вот казалось бы, да, что может помешать проклятому стаку выиграть раунд, если они, ого, ну вот что может, кстати говоря, помешать Бомбы установлены на точке Б, хитрецы из команды Суета, как обычно, устанавливают бомбу не там, куда выходит, это уже, кстати говоря, давным-давно пора принять, как данность и с командой суета только так и надо играть Если они идут на точку А, понятное дело, что бомба будет ставиться на точке Б Ладно, шутка, конечно же Ребята просто пользуются методом вариативности Если у них не удается поставить бомбу на точке А, так они ее ставят на Б Ну, либо же они делают фейки Ну, в общем, парни молодцы в этом плане Атака у них интересная, приятно смотреть Я дал демку группу, но главный админ все равно бан дал демку просто бан Ну, такое бывает Такое бывает, поверь мне, Рустам Такое бывает очень часто Когда в свое время играл в паблики И сам неоднократно попадал в такие же ситуации Сколько бы ты ни пытался что-то доказать Тебя могут просто не слушать Кинкси <звы> Ой-ой-ой Ну такое же совсем нельзя допускать Просто один человек с деглом, боже мой Выходит пушить банан, забирает двух соперников, только потом получает размен Остатки добивает 1-3-3-7, и это 9-8, дорогие друзья, проклятость, так берут экономический Вот прям как было на первой карте на Мираже Именно там, именно так же суета выиграли второй раунд в, э, Суммарно встреч, во встрече, но, блин, короче, просто гг Просто гг как могут дать бан на главный админ? Не, не понял сути вопроса. Мне на паблике давали бан за то, что попросил, чтобы сняли с меня админку. Админку сняли и бан дали. Комбо, Юра, просто комбо. Эпик я бы даже сказал. Ну что, суетан! Частично с девайсами и благодаря смерти Бумыча еще и Висека обнаружил э, Фамас, рассмотрел его и подобрал. Ну вот немного не повезло архитектору, а следом немного не повезло тому самому Висека, который... Ой-ой-ой! Но это уже просто называется разворачивайтесь и нам пора уходить. Когда один человек с Галилом уничтожает практически всю команду. Курама и Дечура остались вдвоем. Дечура забирает Хинкси и 1-3-3-7 по-продумански уходит на перезарядку. Как раз таки аккурат в тот момент, когда выходит соперник на мидл. 3-2 в и выход на Б. Но здесь Вайт Найт в упоре, конечно, не пускает. 10-8. Ну, такое с точки зрения вероятности, да, и как бы, я не знаю, как еще сказать, но, в общем, такое, конечно, можно выигрывать. Положа руку на сердце, у коллектива Суета не безвыходная ситуация. Но у проклятого стака шансов на победу гораздо больше, и реализация этих шансов, в общем-то, конечно же, задача... Проклятых ребят Кстати, как правильно Богдан подметил Их логотип очень сильно похож на коллектив Логотип коллектива Коса Смерти Ну, кстати, и у Суеты тоже Смерть на Аватарке Поэтому я бы вообще бы сделал бы на месте этих трех команд какой-то конгломерат Потому что, видимо, всем им нравится Смерть с Косой Но пока что коллектив Суета Безнадежно пытаются открыться хоть на какие-то позиции, теряют двух игроков, при этом не, не, не нанося вообще никакого демейджа. Вот еще и висика ошибается. А, при выходе с ковров. Архитектор получил только что лещика такого легенького. Ну а далее, кстати, уже и не такого легенького лещика получил. 11 8 Ну, что-то плохо. Что-то пошло у суеты не так. А, не все же на ударе. Не, все же ударение на Е. Ну, в общем, куда удобнее ставить ударение туда и ставь. Не, тут вопрос, куда правильно ставить. Вот куда правильно ставить, я туда и буду. Если на А, то окей, как бы. Ну, а если на Вейсика, как бы, то без разницы. Привет, бра. Э, как ты что нового? Бактиер, приветствую. Все супер, все хорошо. На, как у тебя? Ну, нового особо ничего нет. Но, в целом... В целом, пока все с переменным успехом. Круто и замечательно. Хинкси... Я не понял, сколько сделал минусов 4 точно, возможно, сделал эйс Но, опять же, это не точно Но, может быть, его и сделал Я первый просто минус не увидел, кто сделал Ну, короче, легчайший раунд Для проклятого стака Суета просто на своем эко Вывалились в ребра И там же, собственно, завалились Логотипы эти висят картинками В поиске всеобщего доступа Ну, это само собой что-то начал редко стримить. Ничего себе, Бахтиер, редко стримить. Вообще-то как бы 5 дней в неделю. Это ты, Бахтиер, ошибаешься. Ты зайди, посмотри на Ютубе прямые трансляции. Как бы с понедельника по пятницу Каждый день стримы И только в субботу-воскресенье не стримлю Хотя в эту субботу и воскресенье Стримить буду Но, между прочим, дамы и господа, заболтали вы меня А весика сделал Хренову тучу килов И забрал Огромное множество соперников Занял очень хорошую позицию И забрал еще одного Тут тоже 4 минуса точно сделал И я не увидел, кто сделал первый минус Так что 12-9 Ну, на мой взгляд, вполне заслуженно Команде суета Надо бы, наверное, в висяке э, Выдать Медаль <laughs> Медаль за отвагу Что-то уведомление не приходит А такое бывает Бывает, да Просто надо понимать, что я каждый день здесь стримлю с 18.00 по московскому времени И не надо ориентироваться на уведомления Ютуб их почему-то не всегда присылает Но в случае, если Ютуб не присылает уведомления А ты знаешь, что стрим был, а уведомления не пришло Я рекомендую отжать колокольчик и поставить его по новому. 2 в 4 Ай-яй-яй-яй-яй, 1-3-3-7, хорошая позиция была, не удается быстро пропрыгнуть в ковры, но удается похоронить тиммейта И 1 в 4, как мне кажется, ситуация здесь, конечно, неиграбельная, плюс дым здорово мешает выйти и помогает потратить кучу времени но ну вот теперь дым рассеялся и что? И это сейф, а зачем тогда просто стоял в этом дыму, <laughs> в принципе? Надеялся, что кто-то уйдет чекать ковры, судя по всему Что ж, 12-10 Интерес в матче начинает появляться с каждым удачным мувом от коллектива Суета. Потому что эти самые минусы, эти самые победы в раундах дают надежду на камбэк и, как следствие, на третью карту. У тебя рекламу начали брать, поздравляю. А, привет, Кефир. Периодически иногда такое бывает, да. Иногда случается. Ну, все-таки аудитория потихоньку растет, количество просмотров месячное, допустим, и среднее, среднесуточное, так скажем, да, тоже потихоньку вырастает и для рекламодателей я в какой-то степени становлюсь чуть более интересным каналом, к которому иногда хочется прийти и попросить что-то прорекламировать, да, ну, собственно, всегда можно, как говорится, договориться. Uh, диглы и пистолеты, и частично еще и девайсы. В общем, опять же, очень разношерстный бай у проклятого стака. Вопрос насчет работоспособности данного бай раунда Я уже неоднократно поднимал на трансляциях на протяжении этих лет. И... Как бы... Ой-ой-ой. И как бы, в общем, не совсем работает то, что парни покупают девайсы частично. Кто-то покупает диглы. В общем, все закупаются в ноль. Но... В следующем раунде будет экономический. Так, может быть, не стоит покупать М-ку при учете того, что тебе твои тиммейты не смогут сопортить нормально, да? Не стоит забывать, что у них пистолет. И либо он открывается первый, погибает, и ты его размениваешь. Либо же ты погибаешь, и он забирает с тебя девайсы. По-другому никак. Но вот чтобы не страдать, так скажем... Мне кажется, что лучше все-таки было бы не приобретать девайсы полностью и просто провести экономический Форс-бай рабочая методика, но она очень вариативна Она далеко не всегда нужна и чаще всего команды ее принимают решение именно э, форсить совсем неправильно То есть не своевременно И тем самым убивают себе экономику еще сильнее и проигрывают карту 12 12-11 и э, здесь я пока что еще не берусь предполагать, у кого перевес Ух ты, бумыч Изумительные тайминги на перезарядке для Курамы Лавелиня минус Висяка, Хаус, минус 1337 Хорошая им минус Лавельния, ну и Дечура, один против двоих Конечно, по хелсбарам все очень плохо 16 хп недостаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать В клатч-ситуации 1 в 2 Но парочка, хотел я сказать, парочка плотных хэдшотов могут что-то изменить Но парочки плотных хэдшотов не случилось 13.11 Подписчиков прям нормально стало Раньше 1.2к было Ну, 1.2к, может, конечно, и не было Но в ноябре прошлого года на канале было 4000 подписчиков Бумыч это из CSGO игрок Да, мы знаем Мы знаем Бахтиер Но это не тот самый Бумыч, который из CSGO Это просто э, человек с таким же никнеймом Ну что ж, заход на Б так, кстати, прокинули точку очень грамотно. Естественно, дымы на кафеле, дымы на хелпу. Ну, на хелпу два дыма-то это уж, мне кажется, учитывая, что это фасткап, не стоит закидывать. Одного за глаза достаточно. Но дым под рукав, и вот это один из важных моментов. Дым под рукавом очень много поможет выиграть времени. Ну, а здесь какие-то подсадки, да, готовят сейчас у нас, судя по всему, игроки обороны. Подсадки не совсем сработали. Ситуация равная 2 в 2. Курама. Ой-ой-ой, лучше было не стрелять на самом деле Вот прям лучше было не стрелять Да чура заходит в спину и еще раз лучше было не стрелять Ну что ж такие хреновые конспираторы в команде Суета Ну сиди ты на своей позиции, жди когда ты точно кого-то убьешь Это благо, что у проклятого стака не было дефьюз китов В противном случае они бы выиграли этот раунд 13-12 на ФК пол дыма хватит. Вот, вот, я про что и говорю. Учитывая, что он там гораздо плотнее, гораздо гуще, через него, в принципе, практически ничего не видно, только, ну, с самых краев, как говорится, да? Так... Это уже не та история, когда под два дыма, обычно, а то и под три, проходили просвет на Дасте. Здесь уже достаточно одного, ну, в крайних редких случаях двух достаточно. Но все чаще, все-таки, если правильно кинуть, то достаточно одного за глаза. Висикан минус лавелинья. И, кстати, закрепившийся байраунд у проклятого стака в предыдущем раунде рассыпался уже в, вот в этом в текущем. Категорически, конечно, нельзя сейчас отдавать 13-й суете. Потому что, ну, от денег попросту ничего не останется. Появится Лус-Стрик, который максимально выбьет экономику с обороны. Ой-ой-ой, а тут на Гетрайте у нас подарочек сидит. Да еще и какой их сладенький-то. Но минус Курама. В результате от этого подарочка еще и умудрился погибнуть один из игроков коллектива Суита. Хинкси. Один в два. И, зная, как Хинкси стреляет, я, в общем-то, не был бы на 100% уверен в победе коллектива. Суета. Но чуть-чуть веры мне добавляет а, то, что у него нет дефьюз китов. Времени, то есть, уже не остается на дефьюз. Вынужден уходить на сейв. Хингси не любит сейвиться, это явно. Он, скорее, конечно, поучаствовал бы в перестрелке. Но, увы. Увы, здесь перестрелками раунд не выиграешь. А как следствие у нас временный ничейный результат, дорогие друзья. 13-13. Но градус этого матча даже выше. Ой, как сейчас рисковал-то, а? Ой, как сейчас мог погибнуть ты игрок обороны! Ну, что, засейвлен девайс? Это, конечно, безусловно, очень здорово. Бумыч докупает ФАМАС, White Найт сыграет с пистолетом, как, собственно, и Лавелиньо. И 1337 тоже с пистолетом. То есть, у нас один засейвленный девайс, один докупленный. Но два девайса, опять-таки, я тоже не приветствую. Я приветствую ситуацию, где минимум хотя бы три девайса и оставшиеся игроки со вторыми арморами. Вот только такой вариант событий может действительно помочь э, реализовать этот форсбай. Эксхауста, Токурама Ну, тут просто без шансов крушат. Точку. А. Лавелинья 1337 без девайсов. Ну, может, кому-то, конечно, и улыбнется. Удача подобрать где-то этот девайс. Но это точно не лавелинь, а 1337 вышел из библы. Ну, ребра, естественно, тоже контролируются. Поэтому здесь, кстати, вот тут, возможно, лежит девайс. Нет, не лежит. Не лежит, но ведь мог бы. Мог бы. Ну, короче, сейф-дигла, Или же попытка отстрелить кому-нибудь полголовы. Ну, либо же попытка просто погибнуть. 14.13. И тут самое время дать барабанную дробь, дорогие друзья. Потому что коллектив суета вырываются вперед. После максимально хренового начала второй карты, после поражения на первой карте, суета находит в себе силы э э ускориться, так скажем. А, Володя, приветствую. Ну что, проверил Киберпанк, как там, баги новые появились или нет? Рассказывай давай. Мы все хотим это знать. А, всем приветик из Нукуса. И Нукусу тоже огромный привет. А, Висяка Минус Бумыч, сейчас следом еще и минус Лавелиньо. Ковры падают, а с коврами падает одна из важнейших позиций на точке АХЕ из библиотеки. Висяка пытается забрать третьего соперника. Ну, двоих уже забрал, пытается сделать еще и третий минус. И таки делают его. Хинкси погибает, Вайт Найт последний. Ух ты. И здесь очень неожиданный десант. Я даже, честно скажу, опять-таки, немножко... Немножко дернулся, не ожидал Не ожидал, что сейчас такой десант будет 15-13 И это матчпоинт, дорогие друзья Коллектив суета Либо делают 1-1 Либо играют овертайм Других вариантов здесь пока что быть не может Но может В теории Может, ну нет, вариант только два на самом деле Ну, либо есть еще вариант суета Просто ливают и они проигрывают Кого против кого? Ну, странный вопрос. Что кого против кого? Во-первых, где действие? Кого против кого убивают, кого против кого играют, и так далее, да? Кучу вопросов же, ну, какие-то. Ой-ой-ой, бумы, человелинья! Но это уже заявочки на и дамы и господа Дечура с Висикой остаются вдвоем И ребята, видимо, решают все-таки разыграть точку А Зачем прокидываются ребра? Зачем Дечура сейчас выкидывал гранаты в ребра, если там стоит Висика? Что за боже мой Бумыч играет Дечуру Висика с одним минусом тоже, к сожалению, погибает Это 15-14 И последний раунд основного времени, дорогие мои по-прежнему, либо суета побеждают, либо проклятый стак э, дают микро-комбэк Это даже камбэком то вообще, в принципе, сложно назвать, но <coughs> Простите э, Один раунд и, возможно, допчики Допчики, это, конечно, было бы топово, но вот будут ли Тут, конечно, опять же вопрос Суета могут выиграть, у них есть девайсы У их соперников, правда, тоже есть девайсы, что немножко, опять же, уравнивает силы ну и позиционно, все-таки, проклятому стаку разыгрывать раунды, как мне кажется, немного проще. Хингси забирает висику, и падает архитектор. Следом за ним. Курама ошибается в стрельбе. И его сносит просто как КАМАЗом Бумыч. Я имел в виду игроки Узбекистана. Нет, это не игроки из Узбекистана. Экс от 100 хп Выкидывает безнадежно флешку Вероятнее всего, дамы и господа Это все-таки овертаймы Но есть небольшой процент Вероятности того, что сейчас мы увидим С вами квадрокил от Экс Хаустеда На точке Б у нас, кстати Только White Knight и он даже <связать> не позволяет Поставить бомбу, дамы и господа, оппоненту И это все-таки оверы 15-15, черт возьми Теперь победителем становится команда Взявшая 19-й раунд за ближайшие, разумеется, 6 Недавно жеребьевка была Попались мы на КВМ-миксе против проклятого стака в субботу начало А что за турнир? Наверное, все-таки стоило бы сказать так, да? Хочу третью карту Если Суета выиграет неделю Буду их называть без Икса в начале Посмотрим, посмотрим, Юра Во всяком случае Теперь появляются небольшие перспективы Если можно, конечно, это называть перспективами Ну, достаточно интересная, конечно, моменталка, но единственный нюанс, что если кто-то стоит за углом, этот угол она не слепит Бумыч, тем не менее, даже не стоит за углом, в общем-то, и не ослеп А куда дальше пошел? Бумыч, ты чего? Ты решил в поддавки с тиммейтами поиграть? Типа, я сделал минусы и ухожу сейвить Вот такая вот история, да? Я не помню, но ты там что-то будешь комментировать? Очень интересно. Я потому что не знаю, что я там буду комментировать. Я знаю, что, мать его, White Knight, находясь на точке B, делает трипл килл, выбивает бомбу. И помогает своей команде взять шестнадцатый матч-поинт в этой встрече. Еще становится 16-5 Для коллектива суета определенно Я напоминаю, первая карта закончилась со счетом 16-10 Суета, ее проиграли Если они хотят выиграть третье место То проклятому стаку необходимо проиграть эту карту Если, конечно, это вообще в принципе будет возможно а, Поскольку суета, как бы, могут Могут и проиграть, и выиграть одновременно Потому что это, я уже говорил, это молодые хайрат киллер ну, 1-3-3-7 героически ослеп от флешки своего тиммейта и... И просто получил позатылку от архитектора, потому что решил не своевременно отдать позицию. Вот так вот, нечего дезертировать, как говорится. Да чур, минус ловеленью и заход на точку, а, естественно, с минусом по простите, по пескам, и White Knight, видимо, принимает решение сейвиться на точке Б. В принципе, логичное решение, потому что, ну, идти один в 5, что-то выбивать с вероятностью менее одного процента, наверное, удастся это сделать. Хотя даже есть дефьюз-киты, но пятерых забрать там за сколько там, за 13, за 14 секунд, которые у него будут в запасе. Это будет очень непросто Но таким образом счет становится 16-16 И снова интрига возвращается, дорогие друзья Я просто хотел узнать, кого против кого А, ну здесь коллективы из СНГ С одной стороны и с другой стороны Вангуй 1-1 по картам по-любому Если 1-1, то я буду только счастлив Люблю такое Да, потные игрочи любили такое, это точно кстати, есть ли вероятность когда-нибудь еще увидеть грачей, Володя? Турниры-то все еще существуют. И по CS GO, и по 1.6. Где грачи, черт возьми? EVO Геймер Еспортс. А, все понял. Ну что, выход на B. Суета решили фастануть, так скажем, и фастанули не неплохо. White Knight'а за троечкой нашли и лишили жизни. А следом за ним лишился жизни 1-3-3-7. Снайперская винтовка, уловили ее максимально хреновый девайс в данной ситуации, потому что надо сейчас срочно забегать и что-то пытаться изменить, а Савиком это делать точно нормально не получится. В результате просто какой-то странный мух от снайпером, по-моему, как бы понял, что это уже, как говорится, потраченный, надеяться здесь не на что. Архитектор играет в размен со своими тиммейтами и 17-16 первую половину в первой серии овертаймов все-таки выигрывает коллектив Суета. А, то есть на вторую половину овертаймов мы получаем следующую ситуацию. Либо Суета берут 2-1 или 2-0. Ну, в общем, два раунда они берут и выигрывают со счетом 19 сколько-то. Либо же, проклятый стак, забирают 3 и выиграют они. Ну, а при 18-18 матч продолжится и третья карта... Непонятно, будет или не будет Ну, короче, история, опять-таки, достаточно занята Ну что, снова прокидывается точка Б Но на этот раз уже коллективом проклятый стак Игроки обороны по-продумански открываются спинами э, Под вражеские гранаты, чтобы не слепнуть Ситуация 4 в 4. хс Ну, мертвая, конечно же, позиция. с нее можно сделать максимум один минус. Далее тебя разменяют. И так, собственно, и происходит. 3 в 3. Ошибка от дочуры. Неудачные тайминги. Здесь скорее, конечно, да, не ошибка, а именно, что неудачные тайминги. Ну и просто на ноги архитектор с тиммейтом забегают. Висик остается один ввиду гибели тиммейта. Висяка, прошу прощения вот это дерзкий Выпрыг на 90 от Вайт счет 17-17 Что-то мне кажется, что заканчиваться Эта история и не планирует По всей видимости Так Дым кинул к гаражу, это типа Чтоб не зря купил, а, вероятнее всего Да, обычно так и бывает Я замечаю, Юр, бесконечно Много таких дымов, еще знаешь Любят очень, выбегая с респауна Кинуть дым вот туда чтобы он там просто в текстурах застрял И зачем ты просто покупал дым такой, типа Слушай, Саня, открываю набор, гоу к нам В 1.6 однозначно-то, конечно, нет Не можешь просто отвечать, кто они, какого города из СНГ Сардорбек Ахмедов Вы простите меня, пожалуйста Типа это Глупый человек, что ли? Тебе сказали, из СНГ. Там игроки из России, из Украины. Я тебе что, каждого по городам, что ли, знать должен? Еще одно подобное сообщение, и отряд модераторов тебя просто растерзают, ты должен это понимать. Два игрока атаки, в результате кучи перестрелок на точке А. Ничего себе, архитектор. Сумасшедшая реакция, бешеный АИМ, минус Вайтнайт, и Лавелинью остается 1 в 3. Ситуация скорее мертвая, конечно, чем чем, так скажем, живая. Один ХП и я отличная хаешечка 18-17 в пользу коллектива Суета, дорогие друзья, последний раунд первой серии овертаймов, либо коллектив Суета выигрывают и мы отправимся смотреть третью карту, либо проклятый стак додавливают своих соперников до счета 18-18 и мы продолжим просмотр карты Инферно. Все будет зависеть от того, какие мысли у коллектива «Проклятый стак» на этот раунд. А мысли у них, видимо, достаточно очевидные. Прокинуть точку «Б» и попытаться ее занять силой. «Эксхаунд» отслепнет и прячется за пятеркой. Естественно, его оттуда очень быстро выбивает Хингси. А вот Висяка не думает, что этот раунд могут выиграть. «Проклятый стак» делает триплкилл и два в три на ровном месте для коллектива «Проклятый стак». Архитектор ставит жирнейшую точку в этом раунде и на этой карте. Это головокружительные 19-17, дорогие мои друзья. Победа в этой карте, на этой карте, прошу прощения, достается коллективу Суета. Это означает, что мы будем с вами смотреть третью карту этого противостояния. Да, сегодня Best of 3 из всех трех, мать его, карт.